Как больной, опутанный недугом, Солнце ненадежным бледным кругом посещает ледяное небо. Просыпается с трудом и поздно, сил нет греть остекленевший воздух, Только свет дает чуть ярче снега, но заря прозрачно голубеет, дым под первыми лучами тлеет, вот рассвет, и тень с огнем смешалась. И хотела бы в зенит забраться. Да зимой откуда лету взяться? Невысок и краток путь усталый.